Приветствую всех зрителей, вот хочу рассказать, как мы делали скважину, с чего начинали, как говорится, покажу готовую и с какой проблемой столкнулись, как мы ее решали. Ну, Изначально мы делали забивную скважину, то бишь, как ее называют игла. Вот сороковая труба, не был фильтр, забили мы 12 метров, уперлись походу в какой-то камень, дальше труба не пошла, Ну, через неделю приехали. Это все стали вынимать двумя домкратами, вынули. Ну и как бы в интернете стало искать другие способы. наткнулся на способы ядробурения Романа Карпухина на его ролике. Ну, конечно, заинтересовало. За 3-4 за часа сделать скважину решили сами сделать. Вернее, попробовать, что из этого у нас получится. Ну, стали делать, искать как бы... Трубы, чтобы сделать штанги Оборудование все устали подватались. Вот, короче, труба у нас 32 -я. Она у нас предназначалась для забора Вот пластины Мы с них срезали, короче, с этих труб Сделали с них штанги Муфты заказали у токаря Резьбу нарезали сами клубом. Ну, как бы Скважину сделали с первого раза где-то наверное попыток 25 у нас было но сейчас я покажу как мы ее сделали вернее готово уже скажем покажу расскажу с какой проблемой столкнулись как ее решили вот у нас тут выкопали уже заново соединение наше вот там у нас стоит угловой фитинг вот за скважины у нас, получается, пробурили не там, где хотели. Хотели рядом с баней где-нибудь. Ну, получилось там, где получилось. Ну, итог такой, что нас решили завести в баню, потому что так, как здесь небольшая низина, все время скапливается вода. Сделать здесь кессон как бы не вариант был. Он бы постоянно затоплен был. Ну, вот мы сделали такой макар. Соединили вот фитингом угловым 32 на 32. И завели это все завели в баню. Вот у нас до насоса отсюда получилось 11 метров. Плюс вот от фитинга я замерял до да, зеркала воды, получается 5 метров. Всего получается 16 метров у нас от воды до насоса. То бишь 5 метров по вертикали <coughs> этого до зеркала и 11 метров по горизонтали ну насос работает как бы прокопали 2.30 по моему глубиной, чтобы депет у нас у насоса не упал короче проблема была такая <coughs> у нас за ночь часов за 10 уходила вода то бишь насос включаем вечером набрали там воду, полили в город там все и как бы начинаем качать утром уже и у нас насос не сразу поднимает воду где то минуты 4-5 он прокачивает воздух сначала а потом идет вода Но написал Роману Карпухину Вконтакте он мне ответил где может быть проблемы короче проблема была вот в этом фитинге как бы я его разобрал поменял там резинки более плотнее подставил резинки, зажал это все ключом газовым. Ну, вот сейчас покажу насос, где стоит. конечно спасибо Роману за подсказки, за его. Вот у нас здесь была прокопана эта траншея. Завели мы трубу, сделали здесь вот кессон, установили там насос. Вот стоит насос производительность 80 литров в минуту вот, труба выходит по горизонтали оттуда вот забоя скважины фитинг 32 на дюйм обратный клапан короче установили здесь насос ну и вот сейчас я покажу как это все работает повторюсь, от насоса до воды у нас получилось 16 метров то до статического уровня Сейчас вот включу насос. Покажу как качает прошло. Двое суток, даже чуть больше. Шланг у нас 25 миллиметров, подожди. Небольшие перепады есть, но по сравнению что у нас было, конечно, это. Большая разница. Вот это у нас выходило за ночь. Вот практически сейчас она заработает. Ну вот все, насос заработал. Мерил производительность насоса на выходе 2 куба 100 литров. 2,1 куба. Фасос работает, все отлично, слаженно получилось, все по Спасибо Роману за его видео, которое он вложил в интернете, за то, что подсказывал нам в переписке. про проблемы, мы столкнулись, как ее решить. Ну удачи вам, вашему каналу на YouTube, вашей как говорится, во всей группе. Будем сами. Спасибо большое.